Играть в Майнкрафт Его здесь довольно таки много Всем привет, с вами Майк Покопов И сегодня мы будем играть в Майнкрафт Это было обычное по Майнкрафту. Так что давайте начнем игру. Это будет самое обычное желание. Давайте назовем. Пусть наше выживание записывается. Да, записывается. <клыш> ну погнали. Теперь пока грузится. Подождем чутка. Гемы ё -мо! Это что каменные горы? Нет, блин, Миши. Нет, блин, Миша. Это пустыня, а. <смех> ну, да, ч это я? Давайте в дерево добывать. Я сказал, давайте дерево добывать. Я, кстати, очень сожалею, что так долго не выходили, видите. Ну, потому что я. Опять же я скажу, я не знаю, что мне снимать. Тем более, что, ну, у меня, вы знаете, учеба, не было роликов, не было времени снимать. Сейчас выходные, я могу. Наверное, спросите, почему ты раньше были выходные, не снимал. Времени не было. Я раньше, я раньше не мог снимать нормально. И, и... И вот решила вот сейчас, наверное, здесь снять видео, потому что сегодня сейчас у меня все хорошо, и я могу нормально снимать видео. Ладно, закрыли тему, давайте лучше добывать вот наш первый камень. Это пока что будет первая часть выживания, потому что я не буду снимать полную часть выживания. Блин, я меч что ли скрафтил? Блин, я камень профукал. Ладно, еще добудем. Оп. Отлично. А вот это все пойдет как ну, для топлива. На печку. Ну, да, хотя бы тут уголь есть, но сэкономим. Краф... Мы скрафтили печку. Юху! Кстати, ребят, поставьте лайки, подпишитесь на канал, если кто еще не сделал. Если поставьте лайки, подпишитесь, возможно, у меня, этот, этот мир будет везучим, Возможно, не пойдет. И может это меня даже смутить. И может это меня даже спровоцирует снимать для вас новые видосики. Смотря сколько долго понаберется. И ребят, кто сейчас тоже выживает. То напишите в комментах, попался ли вам везучий мир или нет. Да, просто напишите, везучий был мир или не везучий. Или же пишите по циферкам. Пишите цифру 0, если был мир не везучий, или пишите цифру 5, если мир был везучий. И в следующей серии мы узнаем, какой это, какой... сколько людей э, попалось э, в везу, везучий мир. А я уже третьего уровня прокачался. Добыв-то столько угля. Давайте добудем дополнительное дерево. Вон оно. Но сначала убьем коров. Раз, коровка. Надо будет очень хорошо Да что ты скажешь? Фу, плюнула опять меня. На, слушай, тьфу. Тьфу на тебя, тьфу. Промазала. А если я три раза ударю. Три раза плюешь меня. А, нет. Все, все, далее. Так. Ладно, потом с вами поговорим. Даже не пытайся меня плюнуть. Еще раз плюешь, я тебя таким-то... Я тебя топором заеду. Поняла? Молчание, знак согласия. Так, вот еще дерево. Я, я что-то буду дубовое. Да, тут много еловых, но я решил добыть дубовое. И не надо говорить, что я. И, писать... И не надо писать, что я ну. Захотел, говорил да забыть дубовые. Я добыла дубовый. Вы, а то, вы еще скажите, что это традиция в Майнкрафте добывать одинаковые деревья. Добудем побольше, побольше дерева, чтобы долго хватило. Ай, блин. Надо потом себе это переплавить. Фу переплавить. Пожарить. Я пока что использую нормальную печь. Эй. О, что-то она не грузится. Что-то она как-то плохо грузится. Фух. Так, положим заранее до Все, пускай жарится. подкрепился теперь у меня хп восстановится о тут кусочек дерева валяется делаем себе побольше палочек отлично давайте сделаем еще одну лопату И опять же как в качестве топлива и не надо писать что я... я просто хочу чтобы было четное число так, и меч заранее теперь уголька свое добро и пойдем о давай, хороший давай, не копался давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, Я вас видел Но сначала добудем побольше деревьев. Вот хватило надолго. Вот так-то. Ой, еще и коровки. Ну вообще замечательно. Иди сюда. А -а -а. Ты тоже иди сюда. А -а -а. Ты тоже. Стой, Стой. А -а -а -а. Надо -то какую-нибудь деревеньку или хотя бы а -а -а. место для дома. пока смену-ка не наслышали в эту нефть, но почему-то у меня были страшные звуки увеличу громкость, погоди Сейчас попробую я найти. Так. Тут ее нет, но поверьте, я слышал эти звуки. Пещерные звуки Майнкрафта. Чуть ли не повреждаюсь рассудком Некоторые говорят, что эти звуки дают херабрим Но это всего лишь город, но это всего лишь майнкрафтовские легенды Наверное Ай, блин, зачем я это сделала? Мне надо на тот берег Давайте-ка скрафтим лодку по гору. Готова лодочка. Так, куда поплывем? О, тут есть болото. Тут очень много тростника растет. бегают. Ну, все нормально. Тут просто пара хочет дурачиться. Жидкости всякие булькают. Да, нормально. Просто пара игроков дурачится, Жидкости всякие булькают. Курочки Коровки мычат. два раза, я... у меня 36 тростника, точнее, это был 32 тростника. 2. Вон там еще тростник, походи туда. Его здесь довольно-таки много. Э, где молотка? Я не понимаю, что Так. все О, зацени, свинюшки. Так, вот, побудь здесь. Я пока свинюшек добуду. Тьфу, Убью. Вторая. Что-то падает. у ну, нас мясо И вот это вот красавица. сюда линять. Вот в океан поп поплыли. Все. Я уплыл от них. Теперь попробуйте найти. Так, давайте -ка. О! Стоп, я вижу запотонувший корабль. Mm. что подводное дыхание uh -huh. карта клада да <свяк> <свяк> я буду лиховать если я тогда буду находиться под водой иногда да идти можно. Капец, это третий, сразу алмаз и жилье. Не говорите, что это была карта? А то не была карта клада. Так, все, все, она прорисована, значит, клад где-то там. Так, да, карта где-то близкая. Клад вот где-то близко. Продвижаемся. Я приближаюсь к точке клада. Клад где-то вот на этом острове. Mm. Так, клад находится на этом острове. смотрел на север так. Я должен смотреть на север то север север север я так я смотрю на север значит я... Ты офигел? Укуешь? Сейчас я тебе устрою Ну все, сейчас я тебе устрою На тебе, на, на Ой На Я чуть не умер Надо срочно осветить этот остров Мало ли еще какая-нибудь фигня заспавнится Так да, вот здесь тоже. Чтобы везде было светло. Так, еще в этой точке. Все, теперь тут светло. Долбаный утопленник. Серьезно? Я промолчу. Так. Так, клад. Че? Ты выходишь? Тихо. Если верить карте, то ладно, твоя карта к как глубоко. Тогда давайте сделаем пометочку, чтобы знать, что здесь клад. Нужно дверки сделать. Все, наверное, знают, что с помощью дверей можно дышать да у меня есть шлем на подводное дыхание но здесь будет получше так отлично я прям подкладываем так дыши -мо сколько изумрудов офигеть так еще и жрачка так это все мне не нужно как до свидания то есть это не не случайно сделал мирную. Давайте легкую поставим. Давайте пока что. Давайте. Вот, давайте туда поплывем, там можно, наверное, хорошо обустроиться. Так, забираем верстак. И уплываем отсюда. Там есть большой остров, и там можно нормально так обустроиться. Обустроиться. еще затонувший корабль. Вот это лизуха. Значит, еще один платный идем. Видите? Видите? Я туда потом пойду. Или сейчас. Стой, Быстрее! А! Плыви, плыви! Все, пошары. Так, вот и корабль. Он еще и вертикально расположен. Ну а ну и, ну и хорошо. Достаем камни Настаем дерево. И начинаем простраиваться. Отлично, я в корабле. Начнем позже. Теперь мы находим кожу на штаны зачаренные застойчивости. Так. Где-то еще где-то должен быть клад. Будем искать. Так как этот корабль расположен вертикально, а может быть он здесь? тебе из корабль поискать еще один а, этот сундук я уже открывал вот же ж. Блин. блин еще что-нибудь будет еще один сундук с карты Клауда О, уже день наступил я вообще фиг знаю, где нахожусь. Будем плыть. Ага, смотрите, оно начинает высвечиваться. Значит, я плыву по правильному пути. Да-да-да-да-да, я плыву по правильному пути. Целых два клада? А, этот клад я уже находил. Стар. Этот клад я уже находил. Погодите-ка. Этот клад я уже находил. А ну-ка. Да, этот клад я уже находил. Готово. Теперь так уплывем. Пока что-нибудь классное не увидим. Я кажется, вижу еще один корабль. Ура! Опять он вертикально стоит. А что такое? Господи. Опять. Такое? О, то же самое? Скорее всего. А сейчас мы это Я не сейчас проверим. Это нужно высвечиться. Если клад -то, на том же месте расположено, Клад именно там. Похоже, это так. Это так. Клад дважды там. Да, так и есть. Клад дважды там. Там О, это что? Нет, это не обломан тогда. Здесь вот сундук есть. Блин, заново. Умеряем. Здесь часто могут быть в топе. Чего? Кто? Откуда? Ай, крыса. Быстрее, быстрее, в лодку. Ай, плыви, плыви, плыви. Плывем, плывем. Я ничего не наблюдаю. Ой, я вижу корабль. Он в той стороне. Погодите. Да, да, да, да, да. Надеюсь, хоть он скажет, что клад в нормальном месте. Если это так, то я буду хотя бы радоваться. Так. Он где-то здесь. в другом месте он в другом месте юху я же понимаю, мне в ту сторону вот эта штучка ну, а вот эта штучка да, вот эта штучка так, я смотрю куда, на север. Здесь должен смотреть на север. Да, я смотрю на север. Что Гробовый Ну, ура Еще алмазы Ю-ху Офигенно Так еще и меч нашел Нет, это реально кто-то сюда возьмет Это вам э, до свидания это до свидания. Это до свидания. это до свидания. А, не-не-не-не, это мне еще дорого. Ну как дорого, нормально. Вот здесь будет расположен мой дом. Где-то вот, вот на этом острове. Этот остров большой. В ней есть вообще замечательно я даже ни разу в шахту не ступила уже вон сколько всего на нашел нет все нашел на поверхности. Можно сказать, так и не буду заводить дома там я просто построю свой дом он будет маленький такой уютненький я не буду я не буду Прям раз, я не буду размахиваться, то есть строить супер большой дом, он будет, он будет есть маленький, такой уютненький. Субтитры Дерево не хватило, блин. Ладно, серьезно, пока в дерево. И что это за криковская защита? Я ее легко обойду. Иди отсюда и не стреляй в меня. О, Очки какие-то были. Иди! Иди! Туда, дай мне кровать. Теперь быстрее ложимся спать. Доброе утро! Я думаю, на этом можно закончить. Желание. Если вам понравилось, еще раз ставьте, ну, раз ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите классные комментарии. Ну а с вами был Майк про кофе. Всем удачи и всем... Пока! Пока-пока-пока! Ждите второй части! Ура! Я нашел еще один сундук с картой клада. О!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 уже Погодите-ка, да, я уже находил. А ну-ка. Да, я в классе уже находил. Ну-ка. Кораловка, блин а. Будем по стариночке и -и -и. Готово Теперь так и плывем Пока что-нибудь классное не увидим Я кажется вижу еще один корабль Ура не обращайте внимания на сообщение. Опять он вертикально стоит. Что такое? Господи Опять. О, то же самое, скорее всего. Сейчас мы... Это мы сейчас проверим Свечи. Если клад на том же месте оставался, то, то я вообще, вообще подволку полный. Да, так и есть. Клад дважды там. Mm -hmm. Идеально. Теперь кладем-то. О, это что? Mm -hmm. Не, это не обмана, да. Здесь тут вот сундук есть? Блин, И сейчас там будет нет. Чего? Кто? Откуда? Ай! Крыса! Быстрее, быстрее, в лодку! Ай! Плыви, плыви, плыви!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 Каправ дверь. Где же этот клад, гребаный? Ну, ура! Еще алмазы! Ехо! Офигенно! Так еще и меч нашел. Нет, это реально как-то супер везение. До свидания Это перекрафтить Это до свидания Это до свидания это до свидания А, не-не-не, это мне еще дорого Ну, как дорого? Нормально ну, здесь будет расположен мой дом вот где-то вот, вот на этом острове этот остров большой. где вот здесь мы и обуславимся. Это еще и деревня есть. Вообще замечательно. Я даже ни разу в шаффе не стояла, уже вон сколько всего она нашел. Нет, я нашел на поверхности. Так, тянет.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 Дерево не хватило. Лег. Ладно, посерьёзно попал в дерево. И что это за крепостная защита? Я ее легко обойду. Иди отсюда и не стреляй в меня. Очки какие-то были. Иди. Иди. Тогда отдай мне кровать. Теперь мы с ложимся спать. утро я думаю на этом можно закончить желание если вам понравилось еще раз ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите классные комментарии У ну, нас с вами был майк прокофья всем удачи и всем пока пока пока пока ждите второй части